Доброго времени суток, уважаемые друзья, подписчики, я Игорь Черноусов. Этот ролик я записываю специально для партнеров Atlantic Global, живущих в Казахстане. Для тех, кто не может войти в свой личный кабинет. Также этот ролик будет интересен всем, кому ограничивают доступ к их любимым сайтам, не дают смотреть их любимые сериалы. Друзья, смотрите ролик до конца, и я вам расскажу, как легко и просто, и главное, качественно обойти эти ограничения. Ну, в начале история. Одностраничник, который мы специально делали для своих партнеров и рефералов, одностраничник, который абсолютно никаким образом мы не продвигаем, но так как желание людей зарабатывать деньги, именно деньги, легко и просто, оно непреодолимо. Народ в автоматическом режиме Подписывается, вступает в проект, но самое главное – звонит. Два дня назад замечательная женщина, очень приятно мы с ней поговорили, интересовалась у меня, могу ли я войти в свой личный кабинет. Я сказал, что никаких проблем, вхожу, все прекрасно. Но она сама из Казахстана, она и ее партнеры. И их кабинет не пускают. Это вообще-то нормальная ситуация, когда добрые люди, которые очень заботятся о вас, потому что не дай Господи, вы что-то лишнее заработаете, не дай Господи, вы что-то там лишнее увидите или там скачаете. То есть забота постоянно Добрые люди ограничивают вам доступ к каким-то интернет-ресурсам. Иногда это делается в масштабах страны, как, например, сейчас на Украине. Но у всех, кто в теме, легко и просто эту проблему решают и получают доступ к нужным им ресурсам. Как это можно делать? Про, извините за выражение, уебищные способы, ну типа использования Tor-браузера, я рассказывать вообще не буду, потому что это все-таки для школоты, для тех, кто хочет на халяву там проскочить как-то, бесплатно что-то урвать. Я даже тут не буду рассказывать вам о прокси. Если вы не знаете, что такое прокси, сразу перемотайте чуть-чуть ролик вперед, либо посмотрите в описании ролика будет тайминг и смотрите про VPN. Почему не буду рассказывать про прокси, хотя эта тема очень близка мне, я их постоянно юзаю. Общаюсь напрямую с человеком, который продает качественные прокси, но все равно я вам не буду рекомендовать, друзья, использовать и прокси. Потому что здесь вопрос идет денег. И сейчас, к сожалению, даже в очень хороших местах, вы не сможете купить прокси, который вам даст стопроцентную индивидуальность и стопроцентно будет гарантировать вам что никакие сервисы не увидят, что вы работаете через прокси. Никто не поймет, что вы вообще-то входите из совершенно другого места, потому что прокси – это возможность войти в интернет с нужного вам адреса, из нужной вам страны. Если прокси не очень качественный, не приватный на 100%, то вас, говоря по-русски, спалят. Но и чаще всего по одному прокси мало кто продает, хотя есть варианты. Поэтому, друзья, что же нужно делать? Я вам рекомендую рекомендую использовать проверенный уже мной и многими моими партнерами способ я вам рекомендую использовать vpn доступ или vpn сервис не буду сейчас вдаваться в подробности что такое vpn Объясню по-простому. VPN – это тоннель, защищенный тоннель, который на 100% дает вам приватность. Вообще-то VPN-сервисы были созданы именно для того, чтобы осуществлять приватный, защищенный вход в интернет. Зубугорье – это очень распространенная услуга, там все прячутся, шифруются. Но и для нас сейчас эта тема становится актуальна. Вот относительно недавно мои партнеры в Беларуси, которым не дают возможность пользоваться какими-то платежными системами, например, тем же самым PayPal. Благодаря VPN-доступам спокойненько регистрировались платежки и спокойненько пользовались. Итак, что же вам нужно сделать? VPN-сервисов очень много. Я расскажу о самом простом. К сожалению, а может быть к счастью, многие пользователи социальных сетей, люди, которые работают в каких-то проектах, не имеют серьезной технической составляющей. Поэтому чем проще, тем лучше. Сервис, о котором я вам расскажу сейчас и покажу, как войти на любой сайт, если вам бьют по рукам, это сервис называется Hide.me. Ссылка на сервис будет в описании ролика, щелкните на нее и попадете вот на такую страничку. Сервис платный. Но есть возможность сутки оттестировать его, проверить, подойдет ли он вам или не подойдет. Но людей, которым он не подходит, я не знаю. На главной страничке вы находите кнопочку VPN для Windows. На сайте очень хорошая онлайн техподдержка, можете обращаться, писать что-то, вам однозначно помогут. Щелкаем на кнопочку VPN для Windows, скачивается файлик, именно та программка, которая будет вам менять адреса и будет создавать на вашем компьютере защищенное соединение. Вот программка скачалась. Первое, что я делаю, я устанавливаю программку, открываю папку, куда скачалась программа, и ее запускаю. Установка очень простая. Нажимаю запустить. Ну, на этом компьютере она у меня была уже установлена. Сейчас будем ставить ее поверх. Нажимаю дальше, установить. Если вы используете какой-то антивирус, антивирус Касперского, интернет-секьюрити особенно, тот, который контролирует трафик, а я все-таки рекомендую на момент установки программы интернет security отключить. Вот как раз у меня он сейчас отключен. Все, программка установилась. Значит, на рабочем столе у нас появляется вот такой вот значочек, программка Хайдми. Как я уже говорил, сервис платный, но вы можете его попробовать бесплатно. Для того, чтобы начать пользоваться программкой, вам нужен лицензионный ключ. Потом я сразу нажимаю «Купить». Чем на больший срок вы покупаете, тем меньше вы платите. Я практически всегда покупаю на полгода, но это для меня лично самый оптимальный вариант. Нажимаю «Выбрать», выбираю, с чего я буду платить. Платить можно, обратите внимание, с очень многих платежных систем. Очень радует появление биткоина. Я выбираю Яндекс. Заполняю поле «Ваша почта», то есть куда придет ключ. Вот моя почта. Нажимаю «Купить». Запускается стандартный процесс оплаты через электронные кошельки. Нажимаю «Заплатить». Меня опять спрашивают пароль от СМС. Хорошо, что я взял телефон. Нажимаю «Заплатить». Оплата произошла. Возвращаюсь на сайт магазина. Платеж обработан. Сразу же после оплаты вас перекидывают на страничку сайта, и вы видите ваш код. Вот этот код, как раз то, что вам и потребуется, или то, что от вас и запросит, Программка, которую мы только что скачали и установили на ваш компьютер. Вот подобный код можно, конечно, попросить бесплатно на сайте на один день, чтобы протестировать, понять. Но еще раз повторюсь, сервис протестирован, поэтому я сразу его и покупаю. Итак, копирую код, но ну, по понятным причинам, народ, я его спрятал. Запускаю программу Hide.me. В поле «Ваш код» я копирую код и нажимаю «Войти». И теперь у вас есть возможность выбрать, откуда же вы входите. Естественно, я выбираю страну, победившей демократии, победившей всех надолго и много раз. Ну, например, Нью-Йорк. Для Казахстана, конечно, лучше выбирать Россию. Вы видели, что российских серверов очень много. Я выбрал Америку для чего? Для того, чтобы попасть на рутрекер, который сейчас у меня заблокирован. Нажимаю подключиться. Пошел процесс подключения к серверу. Вот сейчас мы подключились. Вот мой новый адрес, с которого я... Сейчас буду заходить на все сайты «Я сейчас американец». Появляется окошечко, чтобы вы могли выбрать сеть. То есть создается отдельное подключение, то есть отдельное соединение с интернетом. Выбираю «Общественная сеть», нажимаю «Закрыть». Смотрите, как у меня сейчас выглядит подключение к интернету. Вот мое нормальное беспроводное соединение который мне блокирует доступ ко всему. А вот мое защищенное соединение, благодаря которому я сейчас могу заходить куда угодно. Давайте проверим. На Rutracker мне не давали заходить. Сейчас, нажимая на ссылку Rutracker, я спокойно открываю страничку любую, любимого своего сайта. Все прекрасно работает, потому что... По мнению сайта, я сейчас чисто американец. И вот совсем не понимаю, кто же борется с пиратами. В моем расположении ничего не поменялось. Я как был в России, так и остался. Единственное, что я перебазировался в другую комнату. Соседние соседней начались занятия. Вот благодаря такой очень несложной программке вы можете обходить защиту сайтов, которые раньше для вас были недоступны. О чем нужно помнить? Что адрес меняется у всего вашего компьютера скорость подключения к интернету практически не изменяется вы даже не почувствуете что ваши странички стали загружаться медленнее пожалуйста помните что так как адрес поменялся у всего вашего компьютера то входить в свои социальные сети из Америки наверное не стоит потому что социальная сеть может э, удивиться, как только что вы были в России а теперь бац вы уже входите с американских адресов от вас могут попросить подтвердить, что входите вы. Часто мне задавали вопрос, а как вернуть свой старый адрес. Делается, друзья, это очень просто. Если программка у вас свернута, она работает в трее, вы правой кнопочкой щелкнули, восстановили программку, нажали на кнопочку подключиться и сразу вернулся ваш адрес. И все ограничения, которые у вас были раньше, они сразу автоматически вас возвращаются. Друзья, программа, скачанная с сайта Hide.me, работает в 99 случаев стабильно, но в зависимости от вашего провайдера, то есть кто вам предоставляет услуги интернета, в зависимости от версии вашей операционной системы, даже от ее сборки, бывают, возникают кое-какие проблемы. С чем вы можете столкнуться? Например, вы нажимаете на кнопочку «Подключиться», но подключение не происходит, то есть появляется сообщение об ошибке. Что желательно сделать сразу, даже не обращаясь к поддержке. Нажимаете вот на такую шестереночку, входите в закладочку Общее и из типа подключения, которое у вас по умолчанию стоит автор, выбираете подключение L2TP и нажимаете кнопочку ОК. Пробуйте повторно подключиться. В 99 случаев вот эта элементарная настройка решает все проблемы. Еще один нюанс, с которым вы можете столкнуться, но бывает это крайне редко, но я должен об этом сказать, чтобы сэкономить ваше время. Нажимаем на кнопочку «Подключиться». Происходит подключение. Но адрес не выдается быстро. Вот тот адрес, который у меня сейчас вот практически мгновенно появился, то есть произошла синхронизация, он может у вас э, появиться, например, через 30-40, иногда даже 2 минуты. Все зависит от вашего интернет-провайдера, как я сказал, э, и специфики вашего компьютера. Вот если вы прождали 2 минуты и не появился ваш адрес, то, друзья, здесь необходимо будет все-таки написать, техподдержку которая работает на сайте хайдми в режиме онлайн и эта техподдержка запросит от вас ключ который вы приобрели и для этого ключа даст вам пароль вам необходимо будет войти в опять же в настройки выбрать закладочку настройка подключение 2 lptp скопировать тот пароль который Выдает вам техподдержку, его желательно сохранить в поле пароль VPN и нажать на кнопочку изменить пароль. Нажимаем кнопочку ОК. Вот после этой операции обязательно необходимо перезагрузить компьютер, желательно даже выключить и за через несколько минут его включить. Опять же, это несложная настройка, но правда, которая требует обращения в онлайн техподдержку, позволяет вам решить все проблемы, связанные с работой программы с сайта HideMy. Сервис очень хороший, стабильно работающий. Я с ним работаю уже очень-очень давно и никаких нареканий у меня по отношению к этому сервису нет. Большое всем спасибо. С вами был Игорь Черноусов. Если вы продвигаете активно продвигаете компанию Atlantic Global и вам потребуется вот такой вот одностраничный сайт, пожалуйста, обращайтесь, пишите мне в личку, все мои контакты в описании видео. Договоримся, исправим его под вас и получите хороший инструмент для привлечения клиентов и зарабатывания денег. Успех!